Всем привет. Короче, получилась такая вещь, что у меня перестал работать вентилятор отопителя. Вот нифига он не работает, ни на одной скорости. Едем пока вот так запотевшие мы, тряпочки протираем. Сейчас доеду до гаража и буду разбираться, в чем причина. Ну, подозреваю, две вещи могут быть. Это там внизу, где водительская нога Там есть разъем, который идет на печку Такой многоконтактный, шести, по-моему, или восьми, не помню Это первый вариант Там один раз, по-моему, меня уже подгорал один из контактов вот. И второй вариант это предохранитель, который управляет печкой Вернее, защищается от печки. Сейчас в гараж приедем, посмотрим. Не хотелось бы думать о самом плохом, что проблема в самой печке. Потому что зимой сейчас ковырятся. Как-то мне неохота с этим дело. Да и последний день праздников. Рабочие дни наступают. В рабочие дни просто некогда заниматься. Надеюсь, обойдется это малой кровью. Как началось... Началось внезапно, ездил по городу как обычно Все работало, все скорости Потом машина постояла, сел в машину, завел И вентилятор уже отопителя не крутится То есть никаких предпосылок не было и симптомов То есть внезапная остановка вентилятора Вот как-то так Сдается мне, что дело не в предохранителях Но на всякий случай проверим должен тут быть на 30 ампер 30 то у нас тут печка вентилятор 30 ампер так это наверное вентилятор охлаждение радиатора так искать ладно сейчас я выключу пока все проверили короче парни я тут извернулся как червяк вот сейчас лежу на водительском полу на спине вот вот там есть такой разъем с вот с вот этими двумя подходящими черным-красным проводами толстыми и там вот видите разъемчик контактная группа как я подозревал там оплавились контакты. Вот я его кое-как выдернул. Сейчас покажу. Вот фокус наконец я поймал. Вот видите у нас контакты как оплавились. Сейчас это хозяйство надо попробовать разобрать, почистить. И поставить на место. Скорее всего вентилятор из-за этого не работал. Вот разъем-то так выглядит. Сейчас займусь этим. Короче, вот этот контакт, который был сильно расплавлен, я его зачистил, как мог, чуть-чуть сжал, брызнул вот вудешкой, чтобы ржавчину чуть раз... <coughs> размыть. Ну вот. Брызну еще туда, на, сам, на сами контакты, на папке. И попробую поставить на место. Вот. Это вот у нас расплавился синий, коричнево-голубой провод. Это, я так понимаю, плюс, который приходит на печку. Вот. Насколько мне его хватит, такого ремонта, я не знаю. Так, вот я сейчас покажу вам, как выглядит разъем вот такой он нехороший видите да, контакт медный он такой другого цвета, который подгорал его тоже почистить кстати попробовать подлезть тут вообще это камасутра какая-то туда подлезать невозможно короче парни разобрался я, в чем дело а, то что я показывал разъем почистил и смазал надел на место не помогло пришлось залезать дальше а, другой конец с блока резисторов, там два таких черные-красные провода идут непосредственно на сам мотор отопителя. И там такой хитрый разъем, он там защелка и так отстегивается, вверх поднимается и снимается соси. В интернете можете посмотреть этот разъем, который идет от блока резисторов к моторчик у печки вот снял вроде бы все нормально но контакты там такие они не подгоревшие а окислившиеся вот я просто зачистил ножиком эти контакты надел на место поставил тот разъем который вот первую сначала ремонтировал и в принципе все заработало вот. Руку все порезал там, потому что невозможно туда залезть. Это просто червяком надо быть, чтобы без снятия педального узла это делал. Рекомендую снимать, но я вот сейчас в гараже тут. Нету времени у меня снимать педали и желания. Поэтому все-таки я исхитрился, подлез и все это сделал, <свы> не снимая педального узла. Вот. То есть вывод какой? моторчик печки нормально, кстати, я вот хотел, думал, подлезу с другой стороны, снял бардачок, нифига тут не подлезть к моторчику печки, вообще никак, вообще, то есть можете, хоть я там почитал в интернете, написано, снимите бардачок, чтобы добраться до разъема, ничего подобного, до мотора печки, до того вот разъема блока резисторов, только с левой стороны, с водительской можно добраться, хоть не мешают педали единственное что можно сделать это вот снять воздушный фильтр салонный и там как раз вот этот блок резисторов он торчит внутри вот этой коробки и посмотреть визуально сам резистор то есть если он сгоревший по нему видно будет что он сгоревший у меня он абсолютно целый нормальный я уже заодно посмотрел вот все что вы можете сделать посмотреть с этой стороны с пассажирской все остальные манипуляции делал со стороны водителя ну вот на этом все то есть не спешите менять моторчики если у вас не работает управление вентилятором не спешите ехать в сервис потому что там вас разведут я думаю по полной на замену всего чего только можно Блок резисторов, он, кстати, не дешевый, что-то около 6500 по старым ценам он стоил, дилерские. Вот, сейчас, наверное, еще дороже. Ну, или разборка. То есть, посмотреть, почистить все контакты со стороны... Э, здесь вот э, жгута проводов с левой стороны, толстый вот этот, который я показывал. И со стороны моторчика, там два провода всего, разъем. Красный и черный, плюс-минус. Вот. Мне это помогло, может быть, поможет вам не делать лишних движений, не делать лишних затрат. Ну, на этом все. Пока.